Своими делами перед Богом не оправдается никакая плоть. Мы не спасаемся делами, мы спасаемся верой. Верой в живого и реального Бога. Верой в Иисуса Христа, который умер и воскрес, и который сейчас живой, и с которым мы имеем общение. Если человек не имеет общения с Богом, не имеет контакта с Богом, его вера, она мертвая. И такая вера она не спасает. Вера происходит от слышания слов Божьих, которые мы слышим из уст Божьих. Вера живая – это живой контакт с Богом. Это когда ты знаешь Бога. А, Бог знает тебя. Имеешь ли ты такую веру? Живая ли вера у тебя? Или твоя вера, она мертва? Твоя вера, она абстрактная. Имеешь ли контакт с Богом ты? Проверяй каждый сам себя. Потому что делами, не оправдается перед Богом никакая плоть. Будь то дела закона, будь то какие-то добрые дела, мы спасаемся только верой в реального и живого Бога. Да благословит вас Господь наш Иисус.